Всем доброго весеннего денька из Санкт-Петербурга, сегодня стандартная питерская погода, идет дождь, мы к этому привыкли, значит заехали на наш объект в Павлова на этом объекте мы возводим фундаментную плиту, габаритный размер фундаментной плиты 17,5 на 13 метров, Заливается здесь плита под дом из клееного бруса, конструктив плиты, значит в основании залита плоская монолитная плита толщиной 300 мм, под всеми несущими стенами выполнен ростверк, высота его 200 ширина тоже 200 локальная 250 миллиметров на него в перспективе будет опираться весь домокомплект на текущий момент мы выполнили значит, выемку грунта можно посмотреть на заднем фоне есть горка э, в которую грунт весь складирован после этого произведена отсыпка основания, выполнен дренаж и устройство уже утепление под всей плитой и залита собственно сама плита особенностью данного объекта является то, что участок сильно обводненный. Можно обратить внимание, что на прилегающих канавах и в целом вокруг э, фундамента много воды стоит. Вода практически на поверхности. И для того, чтобы э, Дальнейшая эксплуатация самого дома и участка была более комфортна. Здесь мы выполняли дренаж. Но ввиду того, что канавы э, сильно заполнены водой и сброс дренажа самотеком выполнить не получается, здесь установлена система перекачки дренажных вод. Сейчас пройдем к колодцу, покажем более подробно, как это выглядит и как это работает. В целом, дренажные системы... Э, в Ленобласти очень актуальны потому что э, в Питере достаточно часто идут дожди очень много глинистых э, грунтов, которые являются водоупором и очень много воды стоит именно на поверхности и собственно сам дренаж, который выполняется, как раз решает задачу отвода излишней воды с участка, осушение подушки под фундаментом и защиты его от излишнего подмыва или переувлажнения. такие задачи решает дренаж при фундаменте в нашем случае или дренаж участка, который в целом решает вопрос отвода воды. Есть э, три э, важных фактора, который влияет на наличие воды на вашем участке. Первое ⁇ это грунты, которые залегают на участке. Есть грунты с хорошей фильтрацией воды, есть с плохой фильтрацией воды. С хорошей фильтрацией это песок, щебень. Когда вода попадает на этот грунт, она просто осаживается ниже до ниже лежащих слоев и там уже рассасывается или растекается. Ну, в плоскости, есть грунты с плохой фильтрацией воды так называемые водоупоры это в основном глинистые грунты или суглинистые грунты э -э они, вода попадая на них она медленно фильтруется ниже в грунт и стоит зачастую на поверхности очень-очень медленно растекается второй фактор это рельеф участка то есть если у вас участок находится на холме на возвышенности, вся вода которая идет сверху в виде дождя она уходит вниз, весь стал и снег стекает вниз, грунтовые воды на холмах зачастую тоже отсутствуют, потому что грунтовая вода это по сути вода, которая тоже стекает сверху, но где-то она в низинах осаживается, если же у вас опять же участок находится в низине, то скорее всего там будет проблема с водой и с ней надо будет как-то работать. Третий фактор это застройка, то есть если у вас по периметру участка есть канава, которая отводит, это плюс, если ее нет, то возможно будут проблемы с водой. Поселки, которые застроены еще в советское время, которые сейчас активно обживаются и на участках которых строятся уже серьезные дома, и, но Они приходят на замену старых дачных домов Зачастую не обеспечены Необходимыми каналами или водоотводами Которые эффективно Осушают территорию И на таких участках возникают проблемы Как раз с водой Напротив же вот современные коттеджные поселки Которые сейчас возводятся Они уже учитывают этот фактор И решают проблему путем устройства Эффективных дренажных систем Которые окольцовывают какие-то участки Или банально устройство канав который собирает верховодку или в которую можно отвести дренаж и тем самым победить воду на участке и так значит есть три фактора которые э, влияют на наличие воды на, на вашем участке есть два вида воды которая присутствует на вашем участке первое это грунтовые воды второе это верховодка на моем опыте значит скажу так зачастую основной проблемой воды на участке является верховодка это осадки в виде дождя талого снега в питере это наиболее актуально потому что дожди здесь идут очень часто и значит как с ними можно работать значит если у вас верховодка и снизу у вас водоупор в виде глины то есть у вас есть осадок, осадки, осадки, но некуда убрать воду. Бороться с такой водой можно путем устройства дренажной системы. Может выполняться по различным технологиям. Это при фундаменте дренаж, дренаж участка. Дренаж выполняет функцию сбора как раз вот этой верховодки в трубы, отводит ее в место, которое у вас предположено где для сброса и уводит воду соответственно с участка тем самым осушая верх участка вашего если же у вас грунтовые воды высоко то есть вода на постоянной основе круглогодично стоит на одном уровне и не падает эта проблема другая дренажом такой вопрос уже победить будет сложно тут лучше идти по по пути подъема участка на нужную отметку и э, закрепление самого участка на этом уровне тем самым просто подняться выше этой воды, которая постоянно стоит отсыпка участка, лучше проводить э, грунтами, которые хорошо фильтруют воду, то есть это щебень или песок, или ПГС ну в конце концов бой бетона тоже можно применять для таких задач ну там под фундаментом нельзя, но в целом для планировки нижнего слоя на участке можно. Применяя э, подъем участка, вы сохраняете уровень грунтов и э, поднимаете просто участок. Применять дренажную систему в таком случае не совсем эффективно, потому что дренаж начинает работать в режиме нон-стоп. Опять же, для того, чтобы воду куда-то отвести следует понимать, что если у вас есть канава, в ней вода, грунтовая будет стоять на том же уровне что и у вас вода на участке соответственно самотеком дренаж сбросить уже не получится потому что вода здесь и здесь на одном уровне для этого придется строить перекачивающие какие-то системы которые будут работать в режиме нон-стоп что э, в долгосрочной перспективе не совсем правильное решение если у вас высокие грунтовые воды и вы хотите пойти по пути подъема участок у вас есть ограничивающий фактор это участки соседей которые могут располагаться сильно ниже и подниматься выше уже ну нереально потому что можно наткнуться на конфликт ну или какие-то проблемы есть прилегающие дороги выше которых тоже нельзя сильно подниматься потому что въезд на участок будет потом некомфортно сделать или подняться получается очень дорого в этом случае необходимо искать компромиссные решения локально подниматься, локально делать дренажные системы, если у вас есть рельеф на участке у вас низина, то есть вода Допустим сверху Течет к вам на участок Рельеф я не говорю о том что у вас склоны Прям видно что вот у вас гора идет Рельеф может быть достаточно, достаточно спокойным Но в то же время достаточно Таким интенсивным Ну допустим на участке перепад высот полтора метра Там на 40 метров длины По факту на глаз Это практически может быть даже и незаметно Но тем не менее если есть выше Большой объем территории С которого к вам будет стекать вода Это может стать большой проблемой для эксплуатации участка. В таком случае можно делать прием воды сверху и отвод ее вниз путем устройства дренажной системы. Можно идти путем планировки участка, то есть сделать разуклонку участка, участка таким образом, чтобы вода, которая идет сверху, обходила ваш участок или хотя бы ваше строение или зоны, на которых вы планируете располагаться, ну путем... Подъема в нужных местах и понижения в местах, где вы планируете вести воду. Этот момент планировки верхнего слоя тоже... Есть даже при работе где нету грунтовых вод, в принципе, но есть осадки. Важно понимать, что в период, когда тает снег или идет дождь, есть большая нагрузка ну, в виде приема воды. И когда ее очень много, если есть какая-то разуклонка от дома к зонам приемки грунта, она может быть несущественная. 2-3 сантиметра на метр погонный участка. Но если она есть, она эффективно отводит как раз верховодку от дома и прилегающую территорию к каналам Если на старте все сделать правильно, то в будущем в перспективе, после того как вы построите дом, заедете, будете жить Вы не будете испытывать проблем, у вас все будет качественно и комфортно Значит здесь в основании залегают суглинистые грунты Можно обратить внимание, что вот сейчас идет дождь Верховодка находится достаточно на высоком уровне. Вот здесь за забором можно посмотреть стоит вода. Это вообще уровень, каналы. Ну там каналы разрушены, в перспективе она восстановится. Какие мероприятия на этом участке э, предусмотрены и применены для того, чтобы решить текущую проблему? Первый момент. Конечно, подъем участка, то есть локально можно увидеть, вот у нас здесь планировочная отметка участка, от нее еще участок сантиметров на 10 будет выше, потому что здесь еще будет устраиваться отмостка, соответственно, реальный участок у нас находится где-то сантиметров на 30-40 ниже, то есть первое мероприятие это локальный подъем, что с моей точки зрения выполнено верно. Второй момент, это замещение грунта. Вот можно посмотреть в зоне въезда, там выполнена отсыпка из щебня Ну во-первых, это дорога, она не может строиться на глине Но можно увидеть, что там сухо Второе, вот основание под фундаментом, оно обязательно замещается на грунты, которые хорошо фильтруют воду Вот здесь песок, можно видеть сухо, вот здесь глина и здесь уже жидко и ну, некомфортно ходить Соответственно, второй момент замещение грунта, третий момент, это устройство дренажной системы. Вот стоит дренажный колодец смотровой, он, э, дренаж выполнен вокруг фундамента и закольцован, так как здесь достаточно высокие грунтовые воды, ну и верховодка, в канаву сбросить воду, которая здесь есть, не предоставляется возможность для этого выполнена перекачивающая система, которая собирает воду с этого участка и отводит ее от участка в канаву, ну здесь можно увидеть, что вода с канавы чуть-чуть даже течет сюда, но дальше уже канава уходит вниз, это такое временное явление перспективе здесь все это дело восстановится участок здесь тоже станет выше и здесь в принципе станет сухо вот э, здесь устроены дренажные колодцы на каждом углу все по технологии, дренаж собирает воду, можно посмотреть, что заложение дренажа в данном месте составляет порядка 70 сантиметров от поверхности, то есть он примерно находится сантиметров на 30 ниже, вот, чем участок, который у нас был здесь, и эта вся вода собирается у нас вот, вот этот перекачивающий колодец, он еще не оформлен до конца, но ну, потому что работы еще не завершены, но тем не менее, посмотреть в принципе, как это работает уже можно можно увидеть струйку воды которая течет из черной трубы это как раз дренаж, видно что она течет постоянно, мы не льем туда никакую воду из крана, это вот как раз дождь и грунтовая вода, которая собирается с прифундаментной территории, она соответственно вот таким потоком стекает в наш колодец в колодце установлен дренажный насос на нем есть поплавок синий, и когда колодец наполняется уже через вот эту трубу гофрированную белую вода отводится в канаву за забором там есть канава с понижением мы туда воду эту сбрасываем вот так эта система работает она на постоянной основе вот особенно в осенне-весенний период когда много осадков и воды она ну постоянно в режиме нон-стоп работает в летний период и в зимний она работает в более таком экономном режиме в целом наверное про вопрос дренажа и реализации на данном объекте у меня все если вы планируете строить дом у вас проблемный участок а на самом деле в ленобласти таких участков очень много это очень такая большая проблема для Ленобласти. Прибегайте к решениям, которые позволят вам осушить участок, сделать его комфортным. Если будут вопросы, пишите в комментарии, звоните нам в офис, будем вас консультировать. Всем спасибо, с вами был Марат, фундамент СПБ. До свидания.